Ребят, короче, я пишу вам суть, что случилось в этой серии. Мы с вами прошли м-часть, м-миссию, где нужно было нам луку, так скажем, подгромсать. Почему я не говорю очень много, потому что... А сейчас едем к этим, а здесь Только надо было в ванной с самым цветением помнять бы по одежду, потому что он, честно говоря, воняет там предыдущая серия была с канализацией связанной. Но в канализации с ними не пропадание, а Вот. От. Вот. Вот. Даже я тут. Находясь в городе. В моем родном городе. Даже до миллион километров. Триллионы да, километров. Чуть этот Переодеться надо было. Так, стоп, а где ближайшая? Переодевная. Так. Едем, во-первых. Во-первых, сюда поедем, а потом уже в мальтийского соколо можно будет поехать. Вот сюда, вот во-вторых. Поехали. Во-первых, поедем, переоденемся. Нормально от нас где не снесло за три квартала а то от нас не сейчас за три квартала что можно ну реально больно черт а, придется опять перепроходить эту миссию вот хевен про а, не, вот, опять же, не, Ху, хорошо, что мы на том месте, где... Первым делом надо, конечно, нам с вами тут лос эм... прогни... Хевен прогнил до основания. И это еще называется лос Хевен. потерянный рай. Район. Где виду лет уже. Первым делом надо не в Мальтийского сокол заглянуть, а в вот сюда вот хотя бы в этот магазин одежды Потому что ну по Да вот говорят, если сейчас Даже в потому... Хотя это за миллион, миллиард Миллиардов, а метод от Нью-Йорка Где он сейчас предположительно находится Это очень очень очень далеко Я... Даже что-то... Я даже наверное есть пациент Сейчас рядом, то они скажут, чем это так на Не, ну И, ладно, я не может в Проехал я. Да, Дамы будут на меня смотреть и говорить. Фу, какой. Не, ну хоть я на самом-то деле о своем об обычном запахе не парюсь, но.. Честно говоря, по-моему, даже отсюда нест. Ой, дама. Я рубашку что это, ну... куртки рубашка, Не хватает денег. Шестьдесят шесть долларов. но ну, когда накоплю немножко, тогда и зайду. Так, стоп, а сколько у меня сейчас денег? Так... Три доллара, блин. Мои. Я припарковал свою тачку. А тут вот вот же она. Не, я Это лучше первым делом там заеду домой, потом первым делом заехать надо домой переодеться. Там. А где? А вот в этой одежде, вот так вот, вот одежде вот, так так так вот, вот так до конца серии... так Переодеваться не должен, да? Ады, а он начинает. Оба! Обор! О, боже! Господи Иисусе! Это ты? Вито! О, святая Мадонна! Какого черта ты не помылся перед тем, как сюда опереться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Так, Готов. Готов. А, да. а наши как? А ты, их ты их нашел? Да. Да. Лука держал их на бойни. Фрэнки, Фрэнки мертв но бальзам и в порядке. Лука и. Допрашивал, когда я добрался свидетелей, есть? Никого. Только дюжина тебя и луки. Может быть все свидетели. Назад. Ладно. Было жестко. Было жестко выжас, и... Да уж, похоже, не слабше тебе пришлось. Но спрятали, ты же забрался живым, живым? верно? Теперь иди и помойся. Ну, Это всем аппетитный спорт. И тряпки эти уделанные сожги. Ну Это От вас все мы замели, вот. Я вот про это и говорю, что нужно бы пере, переодеться. Не смейся надо ну, мной, пожалуйста. Я очень сильно не хочу, чтобы от меня несло. Не надо сюда. А, ладно, ладно, ладно, ладно, так. Ладно, ладно, ладно. База они или тюрьму Даже человек машину Почему бы не показать вам, что вам важно с помощью красивых диамантов? Ваш город. Ваш город. Ваш город. Ваш город. Ваш город. Выгляжу я просто тут, как красавела, блядь, ну реально. Я серьёзно, красавела, блядь. Как Серёга, влазный катечка. Вуаля. Привет, вот Вито. Вот и ты. ты? Это неплохой неплохой костюмчик. Спасибо. Спасибо. Ну, так и в чем дело? По какому поводу парад? Вита, Вита. Мистер, Балькон. мистер Балькона сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Да, да. Правда? да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, Лео рад тебя Чего? видеть. сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. И, И спасибо еще раз за все, что сделал, что сделал чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню Давай второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Ну вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. да, да конечно, я, конечно, был, рад, был бы рад видеть нахи, тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший вы друг, вы выросли вместе, как мы как с, с фред и, и поскольку Джо, Джо давно работал, меня, работал на Карла, я посоветовал, чтобы они, чтобы взяли, они взяли и друг. тебя тоже. Вместе с... вместе с ним. Спасибо, Лео. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да, а теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Сейчас эта серия будет называться... Ладно, увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Стивы, как старина, Лео уронил мыло. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, войдете просто, просто делайте, что делайте, что говорят, ясно? Mm -hmm. Джо. Джо, заходи. заходи. Сначала Джо. Эй. Эй. Удачи. Удачи. Удачи. Час идет. Второй идет. Третий идет. Четвертый идет. Твоя очередь, Вито. Четыре часа. Джентльмены, это Вита Скалетто. Вито, знай, что наша, наша семья — тайная семья. Ты вступаешь, ты в, вступаешь в, общество в общество избранных. Для остального мира его просто, его просто нет. Отныне наша, наша семья будет, значить типа у сосью. тебя больше, чем родня. Бог, бог или Родина. Если я, Если я скажу тебе убить родина. твоего брата, я... ты сделаешь я... это. Покажи мне, какой мне, палец, палец нажмет наскушки. Указательно. А Дев Марию. Повторяй за мной, Вида. Если я предам тайну нашей жизни. Если я придам тайну нашей жизни. Да сгорит душа, душа моя в аду. Подобно этому святому. Сгорит душа моя в подобно этому святому. Амико Ност. Джентльмены, вот наш новый друг. Это Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно дому Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти семь лет за решеткой. Да. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от да. а них. Скажи да? что-нибудь, Фрэнк. Никогда, Джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Я слишком долго выполнял ковеку. чужую грязную работу да. и был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. <вызвучит> и кто он? свой купил вот в этом видео? Он купит себе дом, я вам уверяю, и машинку. Машину купил и дом красивый, огроменный, а -а -а, красивеннейший дом и, и одежда. Ну и Джо выбил мозги там как каком-то мафиозе. Кто перешел на дорогу? Глава 10. А, -а, -а да этой надо было 10 глав пройти, обслуживание в номерах. Велоскалетты, 15 февраля 1951 года. Ай... Проснулось только. Открут новый измен графики про биржи. Главное меню. Ой... Ёй... да Да, Алло. алло, алло. алло. алло. Да, Эдди, В чем дело? Да. Все и Джо. Да. А, ладно. ладно. А, а в чем дело? И телефонный разговор. Ладно. Сейчас, сейчас, буду. сейчас буду. Сейчас приеду. Как можешь, скорее встретиться с Эдди у дома Джо. Ладно, переодеться вот в эту одежду с мокинг-кабачком, короче, ребят, вот смотрите, сейчас вот дому виду, ну не похож на тот, ну не похож на тот, который я вам и показывал, точнее вообще похож но... Мне кажется. Он раньше говорил вот так. Либо, алё, либо, да, либо дворец того с говорит, что... ну, мне кажется, что он слишком расслабился. Слишком сильно он расслабился. Если сравнить с той фигней, что будет дальше творить, то на санта. слишком сильно расслабился я как-нибудь хочу поехать сюда по этому мосту походить пешком Не по мне кажется, что видно реально как слишком сильно расслабился Слава Богу. Актриация Мы не да, стоп, заезжаем. Я хочу, во-первых, отремонтировать, во-вторых, хочу под двигатель, поставить кое-какую фигню. Так, починить машину. Сменить колеса, смень помера, специальную окрас, перекраска. Убедить можешь двигать. Вот и все. 134 доллара стоит. Да, думаю, мы можем да. А я думаю, что она не на полную мощности отрегулировать. И отрегулировано Почти что А мне кажется, что это мой автомобиль с краски есть. Почти что. Такси. Второспенных заданий тут нет. Тут есть только основные. Как я знаю. Может тут есть второспенные. А может и тут и основные. Кроме основных второспенные есть. Дофига на верное. надо наоборот надо было бы вот сесть Шубер, мой фрегат Вот, вот сюда припарковать его нужно Вот куда-то сюда вот примерно Я не знаю авторское право наверное мне от Ютуба не влетит Потому что ну, Это Это музыка игры Это не моя музыка Я ее тут не ставлю Я е тут не регулирую Хотя Блин, ну, регулировать, не регулировать, короче, как вы думаете, мне надо или не надо? А? А, или нет, я этажом опять ошибся, на третьем этаже. А он на втором живет, вроде бы. Да, Джо Барбара живет на втором этаже. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже Доброе отделались. утро. Доброе утро. О, привет, привет, Вита. Мартин, Ты чего здесь? Джо сказал Джоз вам помощь, сказала, вам помощь и нужна, вас и вас раз я справился с, с теми, он сказал, что не возьмет, не меня, возьмет меня опять. Снова, Снова возьмет тебя да. куда? Тебя там ждут. Я, я... Еще, еще поговорим, да. А. Ага. Да, это, да же это же наш Вита. Вита. Здрасте, мистер Фонкран. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что, так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Климента. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Война, война. Теперь мы можем, можем делать что угодно и комиссия одобрит. Ага. Альберто это знает, и он наверняка ага. захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Климента. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице Герп Эмпайр. Герп Ир. А, шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. Сразу, а, ну да, конечно. Заходим среди белых дня в лучшую гостиницу кокойция, в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю. Не волнуйся! У меня есть план! Черт! Джо, убери сейчас. Эдди, не бойся, не рванет! А вот если тут, тут нажать. нажать? Да <годно> за душу мать, убери немедленно. Ладно, ежин, ты какой-то душу реально. То есть мысли белые дни, а зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Это не, перебор. Не, боись. не боись! Она, не такая, она не такая уж мощная. Все здание, все все здание не все снесет, но в той комнате, комнате, где она взорвется, пар, Как, пар. как мы узнаем, раз. когда ее взрывать? Заберемся, Заберемся в мынку для, для, для, для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор у нас умный? Ладно, не Ладно нет, ребята, не подведите. Джос, какого-то... Раз такого ты у нас умный. Я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру Да, да кстати, я закрыл, я закрыл сегодня бар На случай, если, на случай, если Альберта рыпнет Ну, а, с... а, да. удачи, парни А пацан в говорю, коридоре что делает? Марти, Марти, Марти, Марти, что ли? Марти. Ну, Марти. ну он же что не что член семьи, так что я ему сказал ждать а -а -а. там Слушай, что он тут потому вообще он делает? А ты как сказал? думаешь? пойдет с нами, потому что мы будем шофер на стрёме И прикрытие, если что что ты против него имеешь? Я его с, я его с малых лет знаю. И он меня выручил с этими, с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе. А ты с собой ребенка взял. А тебе сколько, а тебе сколько, было, сколько было, когда ты начинал? Что за старперские, что за старперские разговоры? И это, он просто будет, будет сидеть машине, в машине, а потом нас отвезет. И все. Он даже не он узнает, что, узнает что, что мы там делаем. Будет он, он отлично. А именно это, нам, это сейчас нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как, Ладно, Джо, как скажешь? Как скажешь. Да. Но лучше бы ты меня послушал. Послуш... Ну, это, послуш... послуш... это плохая да. идея. Да и знаю, что это. Это очень плохая идея. Я тебе так скажу, Джо. Я знаю, что будет дальше, поэтому. Не, лучше с Марти, конечно. Эй, Джо. Ну так, эээ, чё там заработает? За Такая, Такая о которой тебе лучше не знать, я вижу. Ну ладно, если что, вдруг пушка у меня с собой. Да, да ладно, успокойся. Беды. Ладно, да она, ладно не она не понадобится, поехали. Нужна будет, я, я вам отвечаю, нужна будет пушка. Марти, нужна будет пушка. Так. Возьмём мою машину. Ладно, я победу. Ладно, ну ладно, давай тогда. Раз свою машину возьму. А, а мою куда? Джо, ну куда мою-то ставить тогда? Ну куда оставить? Она такая красивая. красивая. Ой, блин, я сейчас выйду, пока. Джо, Марти, давайте садиться. <плёвый> а, а, а, куда мне? А не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться Ладно, ладно, ладно, ладно. Что, ладно. что, ладно, так, ладно? что ладно, аварии друг. взрывчатка плохо другу. Чатка. <связано> да. Рас взрывчатка, так что будь осторожен. Идем в гостиницу Герб М.П. Едешь по подземной гаражке или через черный ход? Ладно, ладно. Не не расфигачить самую главную машину, потому что она. Внутренний юб Космелчатка Марти, это последнее твое задание? Ага Я знаю, потому что делаешь ну Я уже себе, расскажите, что в, все, что в эту игру ну, играл А ты что, кигу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать мне же просто интересно Все эти тайны Марти, все эти тайны не просто так ты спишь. Вот. Меньше спишь. Вот. спишь. Меньше знаешь, Крепче спишь. Ты вот вот знаешь, Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты спишь. Ты Ой, точно. Я, хочу, я спешу. Едем. Быстро надо. Быстро надо. Джой. Быстро, быстро надо. Быстро, быстро, быстро, быстро. быстро надо. Нужно на джобу Быстро. Гинфер. моту, мото, Моторное масло. Так, стопа. Куда ехать? На минус, пожалуйста, вы мне скажите, куда ехать, Так, Так. Мы могли на той стороне специально хорошо поехать, проехать, Мы могли по той стороне, Но... Не-е-е, ведь почему там? Они захотели мост проехать. Я едно-красный твой кисть на вот этот, который отправился в для вас почти верно сел Вы же смотрите меня О, вот оно. самое большое здание Empire Bay, вот это вот, это гостинс таун саут Сауспорт парк. Парк Южный порт. Это как Saints Row 3 миссия называется, называлась она вроде... Хороший краж не выходит. Там тоже в конце ну, было ты что, чуть чуть так... ай, ай ай Ай-ай-ай-яй-яй-яй-яй. Да вижу я, вижу. Вижу, вижу, вижу, а Ааа, -а, направо потом. Лимоней. Кола свифт. Свифт кола. М -м -м, я так сомпус по купу коле. У нас сейчас колу. Кола продается в России, знаете. Бешеный. Ну все, вот гостиница. Есть гараж. Есть гараж с другой стороны. Знаете, какой он бешеный ценой продается кукол сейчас? А продается она с беженцемной с такой.. Раньше она не продавалась <звы> такой ценой Давай, пушки оставим. Машину. Громил Климента Ладно, Громил Климента они будут проходить тут? Они вот могут вот эту вот машину запалить просто. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело, а ты жди нас тут. Услужишь большой бабах? Заводи машину, будем отсюда делать ноги, Бронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, ладно я, понял, я понял, Джо. Клименты снял весь восемнадцатый этаж, это третий сверху. Там пара люксов, залы и охрана. И как мы туда попадем? черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Обделался. че еще не началась. Переоденемся рабочими, рабочими, а потом пойдем, пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас да, у? С... Пошел ты! ты. Там, внутри Там внутри нас будет ждать человек, человек со спецовками. Пожаловать. Пошли. И мы не, И не хотим поднимать шум, пока Климента Климент не приехал. Так что не, так что не делай глупостей. Это, Это разве не моя разве реплика? Путь, путь здесь! А, всегда, на всегда на вторых ролях. Ну, не, ну тут ты, конечно. Эх, Марти, Марти Роски. Закрыть. Закрыть. должен конечно. был открыть ее. Теперь будем, будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Марти, мать. А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, Можешь попробовать. А я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот что, ленивая тварь! Вот же Пошли, Пошли, идиот! Проберите внутрь и найдите форму уборщиков. Так, как? Только. А! А! А! а можно еще тут же есть. А че, а тут есть вход. Ой, здрасте. Изнять тебя. Я форму уборщиков. У меня мышка не особо хорошо работает сегодня, что говоря. Здрасте. Еще раньше не успел. Еще минута, Еще минута и ты бы даже на, на, свой на свои похороны не успел. успел. Прости, я. Хватит уже. Хватит уже. Пошли. Пошли отсюда. Вот видишь, вот видишь все под все контролем. Переять вам Человек-то не итальянец, не американец, а японец родили, или китайец. Переодень с на Е. Марти. Извини, и еще, и еще. Вот, надень. Совсем охренел. Совсем охренел. Как нас, так нас, как нас не узнаю. Надевай. Квас. Круто. Поехали. Поехали. Хохо. Я физически это. А -а -а. И эй, это Эй, эй вы, сюда, сюда. Идиоты! Уберите этот бардак! Этот бардак. Уберите ну, эту дрянь, ну! Или кто-то кто поскользнется и шею сломает! Ой. Пошли, Пошли, быстрее! Эй, вы! Наверху прибрать кое-что надо! Шагом матч. Эй, Ричи, Эй, пошли, Ричи с пошли с нами. Не оскорбляйте уборщиков. Да, да. это же Генри. Куда? да. Ладно, Ладно пошли наверх, пока, на пока он не вернулся. Пар Армс. То лет Генри не видел. Он совсем, он совсем не изменился. Не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет. Да. Генри хороший парень, даже если работает на клемента. Да, если он, да, вернется. он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы а если на знакомых наткнемся? Так они нас знают. не узнают. Очень блин надеюсь. конференц-зал. Самое, блин, время. Где это вас носило? Извините, дорогие. Кто то что -то разлил в конференц-зале. Сами... Так, это выход. На всякий случай еще один. Что это, как оно куда Просто... Просто... это вещи. Это кабинет один. <свующий> Это конференц-зал. конференц Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? а этот. Двое, двое, что надо? Мы уборщики, вообще-то. Один из парней тут э, был раньше. Он тут э, скользнулся и упал. Ударился головой. Раз, пять или шесть. Так Как-то можно быть таким. Скоро совещание. Так что уберите, как все здесь и побыстрее, чем уклюжим. Помогите Джо установить бомбу в конференц-зале. Вот козлы. Эй, успокойся, Эй, успокойся да? да? Они долго не проживут, вот и все дела. Помогите, Джо, проделать дыру, так. Тут дыру будем делать. Ну да, помоги мне тут. Ладно, вырежем дыру. Блин. Желтый, желтый. Так Это плюс плюсок. Красный. Вот ...ну, туда. Синий. Готово. Окей. Самое сложное позади. Потмыть пятна хорошо хорошень хорошенько Но пропустил тупица. Ой, да, точно. А где? Где пятно пропустил? Джо, где? Пятно пропустил? Может, я не особо лещу, но я где-то пятно пропустил, что ли? на полу тут, на ковре мыть. С этими сами зитм сам на себя не похож, честно говоря. А, кажется, все чисто. Хорошо, Хорошо может тебе убираться. Следит зажо на крышу. Тут бежать нельзя, потому а, что. Ладно, надо, пошли, что на, крышу пошли на крышу. Ладно, пойдем на крышу. Это Клименто. Мы его прямо сейчас завалили. Если бы было чем. Ага. -а -а. Мы нас бы самих свалили через секунду. Не, у меня Фары есть идёт, чем есть чем свалить, но. Правда, не особо охота, как бы. Ай. У мышка не работает, Джо. Погоди. А что делать, если у тебя на ту мышку не Они а? привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступенек, а? А просто три пролета. Итак, да. да. да. да. да. я пролетов. просто забыла что-то забыла. Держи, это тебе. Просто на всякий просто случай. Это круто. круто. Хорош, а? Кол-1911 с улучшенным магазином. У него 23 патрона, так что прилёп их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких все. Полезы что. Ладно, пошли уже, к люльке. Давай, пора. Ладно, пошли отсюда. Тихо, надо все сделать. Тихо. Ну, да. это как мустрица. Стой, стой! Зацени! Ч ⁇ ты тут делаешь? Ч ⁇ рт, черт! Улетай! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ Мышка запала, если нет. Давай, давай, быстро, пошли! Гоню, гоню, давай. А ты выкупывай оттуда. Барь. И откуда интерес, И играй, я видимо. это знаю, что люди убиваются.. Не знаю про людей других, но в играх во всех, по типу, Мафии, GTA, San Andreas, все в нет, разных нет, нет, играх, типа, GTA, я Мафии я и... Во всех играх, все по типу, я парады, я парады, разных игр, эм, чё, типа, GTA, там, Мафии, второе, конечно... И, по тепло сессии игры такой же хороший ай ай ай Не, ну тут хотя бы, наверное, тут... Какого чёрта чёрт тут делали? Проваливай! Чёрту не вкусно! Булька! Булька! Булька! Нужно путь! Молодец, Хотя это в корне верно, что один хедшот лишает жизни человека. Это в корне неверно. Я лучше всех! Если эм, смотреть, как доктор Джордан Вагнер говорил, то один сэршот никого не лишает жизни. Это вот серьезно. Ой, блин. Давай, туда. оттуда Давай, давай быстро, Ты оттуда сверху тоже выкучивай. Вылезай, блин! Осторожно, там, Осторожно, могут, там быть могут быть другие! хотел трех патронов, куда трех патронов, чтобы их завалить. А тебе целых четыре потребовалось бы. Ага, Томпсон. Коль и Томпсон. И бежать к люльке. Пора, пора, пара, пора. Да. Пара-пара, пара, пора, пара, пара. пара, пара, пара, пара. Пора, пара пара пора, пора, пора, пора, бежать! пора, Бежать пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, нам побежать пора, пора, пора, пора, пора, пора, а я думаю, что какой-то другой парень похож на тебя. Сейчас башню следует. спасибо Джо. Ну все же, Джо, реально спасибо тебе огромное за Супермена, но мне такой радости, чтобы как в Лиге Справедливости с Суперменом быть, не что-то как не особо охота. Да? А? Не... Господи, Господи, хорошо, хорошо только не стреляйте, я все молодец. сделаю. Молодец, звуки за спину раз, убери. убери. Вот да, лента, свяжи криво. Связать бошкой лента. Почему опять я? Ну, ладно. Считай, что, что тебе повезло. Остальных застрелили. Остальных застрелили. Ты один у нас такой везучий, ну больше. Ладно, залезай. Ладно, залезай. Oh. Я не понял до сих пор, где делал Вита усы, а? Где усы Вита? А, вот, Вот это вот точно. На это же нажать. у нас кабель. Хватает. Хватает. Хватает. Хватает. Хватает. Это сколько? До крышек хватит. Конечно нет. Конечно нет. Поднимемся на пару и этажей и взорвем. взорвем. А я-то думал, а я ты у нас умный. Ум. Что? Что? Что? Муж секретарша изменяет. С а жена, А, а жена, жена сидит на этаж ниже. Не накроет. Мы едва Надеюсь. Ну, Если свалимся, Если свалимся я, я тебя раньше, раньше до земли, чем до земли долетим. Да. Муж изменяет жене секретаршей, а та тут. Отлично, Отлично вот, вот и наш этаж. Вита, бери скрибок и мой окна. Пусть думают, что мы работаем, а, а я, пойду, я займусь проводами. проводами. Всю грязную работу отдали на попечение к Давай, о, давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел. Да, прямо как часы. А, я когда играл за не видел? Эти кретины Что за черт?! Я не знаю! Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Глянем. Пошли глянем. Ничего, я не Чего не я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто фу, полудурок. Что за... Ну за... и разгром. Вот, вот, вот везунчик. Идёшь <связи> Давай, Вита! Эй, <связи> ну, мы им устроили <связи> их <связи> Но дело не сделано. <связи> Двигай! <связи> уже практически эту миссию прошли от сервера